Современный ритм жизни зачастую выматывает человека. Он постоянно находится в движении. Совершенно естественно, что это негативно сказывается на его физическом и душевном состоянии. Усталость для нас порой становится нормой. Но бывают случаи, когда человек без всяких на то видимых причин чувствует себя разбитым и утомленным. Даже без особой физической или умственной нагрузки Человек может чувствовать сильную усталость. Отчего так происходит? Если у вас такое бывает, обязательно досмотрите это видео до конца, так как это может быть первым звоночком серьезных изменений в вашем организме. Итак, я собрал для вас 5 самых распространенных причин, из-за которых вы можете чувствовать необоснованную усталость. У вас анемия если вас постоянно преследует беспричинная усталость на протяжении всего дня то возможно все дело в расстройстве крови которая случается при низком содержании красных кровяных телец в результате в клетки и ткани не попадает достаточное количество кислорода в большинстве случаев анемия связана с нехваткой железа в вашем повседневном рационе Роль железа в организме очень существенна, и его нехватку просто не получится игнорировать. Железо отвечает за доставку кислорода ко всем клеткам и органам, за процесс кровотечения, отвечает за производство ДНК, участвует в жизнедеятельности каждой клетки организма, обеспечивает энергетический метаболизм, поддерживает иммунную систему организма, участвует в окислительно-восстановительных реакциях а также обеспечивает рост тела и формирование нервных волокон. Самым распространенным симптомом такого состояния является усталость, которая сопровождается головной болью, слабостью и головокружением. В таком случае вам необходимо обратиться к врачу, а также придется разнообразить ваше питание продуктами, в которых содержится достаточное количество железа. Вот, например, некоторые продукты, в которых оно содержится. У вас депрессия. От депрессии страдает 350 миллионов человек по всему миру. Это серьезное психологическое расстройство, которое может быть связано с разнообразными генетическими и побочными факторами, среди которых как генетическая предрасположенность, так и плохой рацион и нехватка физической активности. Если у вас необъяснимая грусть, которая тревожит вас более двух недель, это явный признак депрессии. Кроме того, расстройство может проявляться и физически, приводя к повышенной усталости, болям и затрудненному сну. Если вы замечаете такие симптомы, то срочно обратитесь к врачу за тщательной диагностикой. У вас сахарный диабет. Примерно треть взрослых людей страдает от диабета, нередко не диагностированного. Вы можете жить с этим заболеванием и даже не подозревать о нем. Люди с диабетом второго типа не усваивают глюкозу правильно. В результате сахар накапливается в крови, а не используется в качестве источника энергии. Диабет возникает из-за того, что организм неправильно использует инсулин и вырабатывает его в недостаточном количестве. Из-за этого уровень сахара в крови резко повышается. Сильная усталость является одним из признаков диабета. При этом заболевании Усталость зачастую также сопровождается постоянным чувством голода и жаждой, а также сухостью кожи. Вы едите слишком много сахара. Глюкоза требуется вашему организму для энергии, но слишком большое количество сахара будет воздействовать на вас негативно. Если вы съедаете что-то слишком сладкое, ваш уровень сахара подскакивает, а потом резко падает, и вы чувствуете себя не лучшим образом. Если вы будете регулярно употреблять сладости, ваше тело постоянно будет страдать от таких перепадов. У вас гипотериоз. Щитовидная железа, располагающаяся в шее, вырабатывает два важнейших гормона, контролирующих много функций организма, такие как расходование энергии, контроль температуры тела и пищеварение. Кроме того, щитовидной железой определяется состояние многих внутренних органов. Если она работает неправильно, у вас возникают проблемы с гормонами и серьезно снижается уровень энергии. При гипотиреозе в организме слишком мало нужных гормонов, поэтому клетки не работают нормально. Это проявляется через хроническую усталость и набор веса, а также повышенный уровень холестерина и сниженная либидо. Обязательно посетите врача и пройдите все необходимые анализы.